Богородица изображена по пояс с воздетыми молитвенно руками. На груди ее, в полукруге, который называется Мандорла, вы можете видеть младенца Иисуса Христа. Правой рукой он благословляет молящихся перед образом архиерейским благословением, потому что мы знаем, что первым священником является Иисус Христос сам. А в другом он держит свиток свиток это символ евангельского учения эту икону православные верующие знают еще с глубокой древности впервые она появилась на востоке и называлась рождество христово так как является сама икона это символом боговоплощения самый первый Список, известный на Руси, относится к XI веку. И находился он, да и сейчас находится в городе Великий Новгород. В XI веке он находился в соборе Спасопреображенском на Ильине улицы. И в этом же XI веке эту икону Рождество Христова стали называть знамениями. Знамение в переводе со старославянского языка означает чудо. Связано это с одним удивительным событием, которое произошло в Великом Новгороде в 1170 году. Вот о нем вам я сейчас расскажу. В 1170 году князь Андрей Боголюбский собрал князей для того, чтобы завоевать Великий Новгород. Великий Новгород со своей вольницей мешал ему в деле объединения Северо-Восточной Руси под своей властью. Князья Рязанский, Полоцкий, Муромский, Смоленский и другие согласились. Им очень хотелось ограбить, эту, можно сказать так, условно говоря, древнюю столицу князей Рюриковичей. И вот в 1170 году Союзные войска двинулись на Новгород и осадили его. Силы их были намного больше, чем силы новгородцев, и князья уже предвкушали легкую победу. Новгородцы все упование возложили на Господа и Пресвятую Богородицу. Все, кто мог держать оружие, юноши, мужчины, встали на стены, чтобы защитить свой родной город. А старики, женщины и дети собрались в церквах Великого Новгорода и возносили слезные молитвы, прося Господа и заступницу Пресвятую Богородицу спасти Новгород от врагов. Вместе со всеми в главном соборе города молился и архиепископ Новгородский Илья. Три дня и три ночи он не выходил из алтаря. И вот на третью ночь... Молясь, он услышал глаз, повелевающий ему идти в церковь Спаса Преображения на Ильине улицы, взять оттуда икону Пресвятой Богородицы, названную Рождество Христово, и поставить ее на городскую стену. И тогда город обретет спасение. Обрадованный архиепископ со слезами на глазах молился до самого утра. А утром приказал бить в колокола, собирать народ и объявил всем то, что произошло с ним ночью. Архиепископ встал на молитву, а за иконой отправил своего протодиакона и соборный клир. Но вскоре посланные возвратились в страхе и трепете и сообщили архиепископу, что икону невозможно сдвинуть с места. Тогда владыка Илья понял, что Господь хочет, чтобы именно Он отправился за иконой. Тогда архиепископ вместе с духовенством и мирянами торжественным крестным ходом пошел в фасопреображенский собор, вошел в храм и пал перед иконой, слезно молясь ей. «О, милостивая владычица, Богородица Дева, ты, упование и заступница граду нашему, Покров и прибежище всем христианам. Молись Сыну Твоему и Богу нашему за град наш. И не предашь, то есть не, при, не отдай нам нас врагам нашим, грех на, ради наших, то есть грех ради наших, то есть по грехам нашим. Но услыши плач и воздыхание людей твоих, и пощади нас. Поднявшись от земли, Он начал молебное пение и лишь только произнесены были начальные слова Кандака Богородицы, предстательство христиан непостыдное. Внезапно сама собой с места двинулась икона Владычицы. Народ, видя такое чудо, единодушно завопил «Господи, помилуй!». Святой архипастырь благоговейно поднял икону и в сопровождении всего народа вознес ее и поставил на городскую стену где кипела ожесточенная битва. Народ молился перед иконой. Вишть, Богоматерь, наше смирение, то есть увидь, Богоматерь, наше смирение, и не отрени до конца моления нашего, то есть не отвергни до конца наших молитв, но умилосердись над стадом твоим причистая. Ну, враги, увидев икону, да, вместо того, чтобы устыдиться, начали еще яростней пускать в нее стрелы. И вот одна стрела, одного суздальца, известно, что это был именно житель Суздаля, попала прямо в священный лик. И тут произошло чудо. Богородица отвернула свой лик от осаждавших и повернула его в сторону новгородцев. И все увидели, что по щекам ее текут слезы. Слезы попали прямо на облачение архипастора Илии. Тогда он воскликнул. «О, дивное чудо! Как из сухого дерева текут слезы! Царица, ты даешь нам знамение, что таким образом молишься перед сыном твоим и Богом нашим об избавлении града». Надежда на помощь Матери Божией укрепила новгородцев. И тогда они... Осмелели, открыли ворота и ринули на осажд... осаждавших. А на врагов напал страх. В страхе они стали убивать друг друга, а потом, когда увидели перед собой новгородцев, вдруг бросились бежать. Таким образом, великий Новгород был спасен. И в память об этого события русская православная церковь и установила чествование этой иконы 10 декабря, потому что эти события как раз и произошли 10 декабря. А икону стали называть знамение, то есть чудо, в честь чудесной помощи Божьей Матери Новгородца. Икону после всех событий снова поместили в Спасо-Преображенский собор, где она и была, и там она находилась еще 186 лет. А в 1356 году новгородцы построили для чудотворной иконы знамения особый храм, который до сих пор называется собором знамения Богородицы, и поместили туда икону. От нее стали происходить многочисленные чудеса и исцеления. В 1566 году в Новгороде, близ торговой площади, вспыхнул пожар и в короткое время распространился на многие улицы. Пламя разливалось подобно огненному морю и грозило истребить весь город. Все усилия граждан остановить пожар были тщетны. Митрополит Макарий пришел в соборную церковь и, облачаясь со всем духовенством, с крестами и иконами, пошел в церковь знамения Богородицы, пал перед ее чудотворной иконой и со слезами молился. О, госпожа царица Пресвятая Богородица, по что презрело и оставила нас, погруженных в такое бедствие? Знаем, владычицы, что велики беззакония наши, но пощади людей и град, в котором водворяется Пресвятой образ твой. После молитвы святитель взял чудотворную икону и в крестном ходе понес ее по берегам Волхова. Волхов — это река в Великом Новгороде. Против церкви Иоанна Претечи Служил молебель и кропил святой водою на стремившийся в город пламень. Вдруг огонь стал утихать. Ветер подул на реку, и заступлением Божьей Матери скоро пожар совсем прекратился. Еще одно очень явленное чудо произошло в 1611 году. В этот год великий Новгород захватили шведы. Они производили в нем грабежи и кровопролитие. Не храмов, расхищали церковную утварь, а сами иконы бросали на землю и топтали ногами. Некоторые из воинов шведских дошли до церкви Знамения и во время совершения там божественной службы хотели войти в отворенные западные двери в церковь. Но лишь только вступили на порог, вдруг невидимые силой отброшены были назад. Хищники опять устремились к дверям, но та же сверхъестественная сила отбросила их назад. Это так устрашило шведов, что после того никто уже из них не осмеливался войти в церковь. А в скором времени шведы из Великого Новгорода и вовсе бежали. С чудотворной новгородской иконы знамения с 12 по XIX век делались многочисленные списки которые распространялись по многим уголкам России, и от них стали происходить удивительные чудеса, и эти списки получили свое название. В 10 декабря их памяти тоже совершается, и в следующих выпусках я обязательно расскажу о наиболее чтимых списках. Что же стало с вот этой новгородской иконой знамения? В советское время ее перенесли из церкви знамени Пресвятой Богородицы в Новгородский музей, где она находилась до 90-х годов XX -го столетия. А потом ее вернули в церковь. И сейчас она находится в храме Святой Софии в Великом Новгороде. Икона постоянно поновлялась за столько веков. И сейчас мы можем видеть только синие одежды Богородицы, которые сохранились именно с XI века. А на обороте иконы изображены либо святой Петр и Святая Анастасия, либо святой Иаким и Анна. Ученые точно не знают, потому что подписи уже стерты. И вот до сих пор вот эта икона, оригинальная икона с XI века, находится. В Новгородском соборе, и к ней приходят верующие и молятся перед ней о своих нуждах. И что хотелось сказать братья и сестры, Пресвятая Богородица и до сих пор не оставляет всех тех, кто с верой притекает к ней, к ее образу, и знамени, и к другим образом. Да, мы знаем, что Божья Матерь у нас одна, это икон явленных на Руси много, их свыше 700. Главное, чтобы мы обращались к Пресвятой Богородице с верой и жили по заповедям. И тогда она обязательно нам поможет во всех наших нуждах. Я поздравляю вас с Днем празднования этой удивительной иконы. Храни вас, Пресвятая Богородица, своими молитвами и благодатным покровом. С праздником! Белая моя